По поводу того, что невозможно предсказать, что будет с рублем. Да? То есть мы хотим 100 долларов, инвестируем в рубля, в рублевые активы. Ребят, мы инвестируем в рублях, но у нас, когда мы начинали инвестировать, да, доллар был 65, то есть месяц я вкладывал 6500. И поэтому это тоже усреднение, усреднение средней покупки доллара в том числе. Когда он низкий, дешевый, мы, соответственно, покупаем больше акций за доллар. Когда он дорогой, мы покупаем меньше акций. здесь дополнительно нужно понимать одну очень интересную штуку, что наоборот хорошо, когда доллар высокий, потому что в этом случае долларовая цена акции в рублях, они же в рублях котируются, в рублях номинированы. То есть если посмотреть сейчас на курс акции Сбербанка, когда он был, допустим, в 2008 году он был по 100 рублей, но курс был 27, ну 30, давайте, чтобы легко было считать, то есть стоил где-то 3 доллара, 3,3. Сейчас Сбербанк стоит там 230 рублей курс 80 да, то есть это тоже одно из преимуществ почему покупаются акции российских компаний на есть можно продавать ребят вас никто не запрещает на есть продавать защита девалюции рубля тем более дефолт обеспечивается если правильно понял но я объяснил почему. Как, как, как защищаются валютные риски у меня приложение Сберинвест, но там акций нет столько. Максим, можно на нем работать с вами или переходить на другого? Ну, в Сбербанке, на самом деле, достаточно дорого. И Сбербанк, у него основная деятельность все-таки банковская, а не брокерская. Смотрите более профессиональных брокеров. Многие из них позволяют вам дистанционно открыть брокерские счета. Если хотите, чтобы это совпадало со мной, смотрите направление брокера открытия. У брокера открытия есть депозитарный вычет. Сергей не знает, что такое депозитарный вычет. Есть налоговый вычет типа ИИС. Они у всех брокеров российских. Банк открытия берет комиссию за перевод на счет брокера открытия. Нет, не берет. И зачисляется деньги в течение 30 минут. Если открыть брокерский счет в Тинькове, переходить на открытие. ребят, ну просто открытие на самом деле это достаточно дорогой брокер. А не то, что я там агитирую за открытие. Тиньков инвестиций, вернее, дорогой брокер, да, то есть у него оборотная комиссия достаточно высокая. То есть если у вас капитал до 1 миллиона рублей, там, ну, просто нещадно дорогие комиссии, да, прикольный сервис, удобно покупать, но, ну, во-первых, там, А есть спреды, Б, там, есть высокая комиссия оборотная, да, а это к вопросу снижения транзакционных издержек. Не обязательно открыть, и, сравните и брокеров, да, у кого какие комиссии, и выберите для них более комфортные для вас. Могу я, ли я работать в США? Да, можете, если вы получите, но найдете для себя, как вы можете реализовать а, возможность покупки российских компаний. Но опять-таки, Альберт, сложность заключается, как я уже упомянул, в том, что через американского брокера это может быть достаточно дорого. С Украиной, ребята, та же самая история. Найдите возможность покупать акции российских компаний на российских биржах. Как вы это сделаете? Кто-то должен быть доверен на лицо на территории России. Мы будем покупать акции компании США. Еще вопрос, будем ли мы продавать активы. Активы продавать будем, когда они вырастут. А, акции США в проекте Миллион за восемь покупаться не будут. Другой проект готовится, да, там там будет. Но там совершенно другие цифры. То есть там больше вопрос уже не создания а капитала, а управления а капиталом. То есть там будет вообще глобальная платформа, то есть покупка и Америки, и Европы, и Азии в том числе. Но это совершенно другая история.